Ну что, друзья, с вами Винтерфелл. Сегодня мы будем пробовать замечательную еду в нашем прекрасном клетнянском ресторане, который на минуточку называется «Столовая номер один». Чисто из-за того, что другой нет. В общем, ребята, сейчас дойдем. Вы пока начинаете подписываться, ставить лайки, а я вам покажу, что там можно покушать. И ребята вы видели, заборчики поставили в клетне у нас? Прям идёшь, как будто не в деревне, а где-нибудь в городе. Да, я так приехал. Мы уже почти дошли. Осталось совсем немного. Короче, ребята, я решил, что не ограничусь только одной столовой. И сегодня у нас видос будет а, один мой будний день. Но на самом деле холодно ужасно. Короче, мы сейчас пойдем в столовку. Я не буду снимать, как я заказываю еду, потому что... Ну, а зачем людей снимать? Короче, ребята, мы уже подходим к прекрасной столовой, там уже стоят люди, поэтому я сейчас снимать не буду. Пускай они стоят, и мы начинаем кушать. Вот, ребята, все было хорошо, пока вот этот вот не говорит такой, пошли в гляф, лучше сушу закажем. Вот, вроде бы надо и видос снять. Простите, ребят, простите, искренне прошу вас прощения, мои дорогие подписчики, не сегодня. Сегодня котлетка с пюрешкой отменяется. Мы идем... уже а? Да, уже два раза нам каули. Ребят, рекомендую. Кто бы что ни говорил, а в этой столовке офигенно кормят. Опять менты. Да что ж сегодня за день-то такой? Ребят, смотрите, уже этот. Видно было на камере? Эти гирлянды повесили. Класс! Короче, мы уже почти возле Голиафа. Сейчас закажем суши и покушаем. А потом надо еще кореша встретить Он должен приехать. И его нужно будет 9 поселить. Блять, ну как где-нибудь. Ну как 9? У него. Мы все у него живем. Иждивенцы гребаные. У него этот приют бездомных. Все, ребят, мы пошли. Удачи. А я тебя здесь подожду. Дайте нам... Да, снежного краба. Да, ребят, сделали заказ, сидим, ожидаем. Это одну креветку. Прикольная. кай Ну что, вам, ребята, скажу? Мы еще ждем. Еще делается. Мы здесь кушать, конечно, не будем. Можно было бы здесь, но мы пойдем. Куда? А вот все, ребят, мы наконец-таки купили суши. Я, если честно, взял бы не суши, а вот его кроссовочки. Вот они такие пиздатенькие. Просто, не то что я своих черных лобутенах. Ну, вы, говорят, вот. Ребят, это было сложно на самом деле купить, ну, потому что мы уже дай. вторую неделю не могли купить, потому что когда были деньги мы их тратили на что-то другое Припадим. сейчас позавтракаем и дальше подумаем что будем делать как всегда я снимаю видос а он разговаривает по своему телефону со своими девками там разговаривает все ребят так что Ой, тут уже снимать нечего центр я думаю вы видели тут, в принципе показывать нечего так что мы идем кушать. Приятного нам аппетита. В общем, ребята, не нашли место лучше для того, чтобы покушать сущи, чем наш замечательный клуб. Хотя еще можно сушу поесть. Правильно, в клубе. А, Короче, ребята, зашли мы в это место, уже расчехлили. С -с Скрывай. Вскрывай. Что у нас там? Палочки пиздатенькие. Короче, ребята... У нас здесь... Что мы не Опа! А как красиво! Как оно все красиво! Еще два соуса положили. <связываю> все, да, Короче, все, все, все, Короче все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, Ммм! Ммм! Как это вкусно! но вкусно, вкусно! Снежный краб. Еще внутри, что там было? Куряц какой-то? Что-то прохрустело и было очень вкусно. Ммм! Все, ребята, я есть. Всем пока! Ребят, сразу рассказываю минусы. Тут, короче, кунжут он наложили. Он, зараза, к зубам прилипает, короче. Не то, не то. Как там? Не то уже. Что -то, это, М -м -м -м -м, кайф. Что, ребят, я могу сказать вам про свой завтрак? В общем, мой завтрак, он... Он был. <свистак> И довольно такой неплохой. Ветер просто ужасный. Там еще дети... Много детей. Во сколько нам завтрака пошелся? В пятихаточку всего лишь. Все. Я, походу, на улице не смогу уже снимать. Холодно. Что они там делают? На льду прыгают? Я, конечно, ни на что не намекаю, но пошли тоже на льду попрыгаем. Вот она, ребята, наша великая Безудержное, беззаботное детство. Да, главный риск какой. Провалишься, не провалишься. А если провалишь, Все, ребята, посмотрите еще раз и сплакните. Вспомнили себя в молодости? А теперь забудьте, идите на работу. Все, сейчас пойдем в магазин, погреемся. И дальше заниматься делами. Нужно еще видосы в ТикТок снимать. Короче, как обычно, у нас появились планы. Сейчас идем до магазина, до стейка, узнать, что там по мясу. И потом уже идем в автошколу, чтобы узнать, что там по цене на права сдавать. Потому что э, пока зимой заняться нечем, будем сдавать на права. Чтобы потом девочек катать на машинах. Шучу, сами будем кататься. Ребята, короче, у нас дилемма с корешем. Какую тачку-то купить? Права-то правами, но мы идем спорим. Сейчас. Какую на Туре тачку можно купить? Вот такую, знаете, не это... Не там за 10 лямов. И, и, и, и точно не за столько косарей. В районе так 100 косарей, короче. Какую тачку можно купить? Накидайте это в комментариях, советов. Только эти нормальных советов. Потому что, чтобы это... Не сильно тратиться на нее. Ну, блядь, встретимся. Все, ребята, дошли до автошколы. Сейчас узнаем, <связать> что там по ценам. Ребята, всё на <связать> а, натуре что это я рекламирую бесплатно. Все, пиздуй. <связать> ну короче, ребята, что я узнал? Там набор сейчас с декабря идет. Учиться можно с 16, но сдавать серна по-прежнему с 18. А, стоит 27 тысяч примерно. А, а я 30, думал, уже 16 можно сдавать. Ну, Что-то там по новостям говорили. Ну да, должен был закон же выйти Ну, закон выйти должен. А сейчас куда мы идем вообще? Ну. Да, мы... Без понятия. Ну, короче, да, идем, ребята, без понятия, куда. Сейчас. Хотя пойдем. Спонта. Потом... Ну да. Сейчас беспонтан... спонтанно опять решение какое-нибудь примем, пока вы там лайки ставите а и уже приняли. А, да, да, да, да, сейчас да, да, да, потом до стейка. Все, ребят, летим просто! А, ой, как я давно не был в этом парке. Тут так все. Как вам сказать, бело. Фонари горят, не знаю зачем. Фига себе я сегодня находился, это просто жесть. Сколько там шагов на шагометре? Пока что мало. Прошли всего лишь почти 6 километров. Все, 6 километров. По сравнению с теми 30, которые надо. -а -а. Сейчас еще обратно идти. Короче, ребята, насыщенный сегодня денек. В принципе, ничего не делаем, но так устали. Ну вот завтра будет тоже. Вот завтра точно будет насыщенный день. Если интересно, что будет, не забудьте подписываться на мой инстаграм, который появится вот здесь вот, ребята. Вот, и там узнаете, что завтра будет. А я, а я в очках сейчас вам подмигнул, ладно, все. Пацаны, смотрите, что я взял, короче, безалкогольный пивасик с малиной и с витаминами. Это чё? Это просто высад. Я сейчас попробую. И расскажу вам, что такое. Ну вообще, ну вообще, ребята, пить нельзя. Я это не одобряю. Мы здоровый образ жизни. Просто стало интересно, чем можно. Да, интересно, что это с, с малиной пиво безалкогольное, с целым с витаминами. Это... Ну что, ребята, попробовал я этот Это шедевр производства. Это просто. Оно такое вкусное. Люди хоть что-то умное придумают. Да, да, да, да. Хотя бы что-то Пиво с витаминами. Это со вкусом малинка. Идеально. Могу чисто так немножко же сказать. Вначале чувствуется только малинка. И потом уже под конец маленький прикус пива. Вот это тоже балдежный. Просто балдеж. А теперь у нас следующее занятие. Сейчас домой схожу, отнесу продукты. И нам нужно будет опять идти на центр, чтобы встретить друга и с ним там что-то сделать. О, Боже, я сегодня дому, дома вообще окажусь. Я целый день на центре уже живу. Все, ребята, не теряемся. Сейчас скоро будем за другом следить. Это... Что я вам хочу сказать. Мы уже на вокзале. Да, быстро время прошло. Сейчас кореш уже косик проезжает, а мы сейчас зайдем в магнит, чтобы погреться, почитать ценники. Нет, мы не, мы не будем а смысле? о пойдем, мы еще здесь? Не помню, погнали. Что-то народ есть. У, как тут людей много? Не протолпиться. Я, так, ну, пош... ну все, пацаны, девчонки. Я свое отражение вижу. Мы, короче, уже греемся. Мы как греемся? Сидим, отдыхаем наконец-таки. Сейчас бы почилить, сейчас бы по поесть. Кто возле этого живет? Может, у тебя знакомых нет, которые возле вокзала живут? Mm -hmm. Пожрать сходить. Mm -hmm. Так, ребята, вся жизнь на улице и проходит. О, ребята, ребята, ребята, смотрите, кто едет. Вон оно, вон оно, вон оно. Даже дончилось. Я его сейчас убью, я так замерз его ждать, что я аж капюшона наделал. Смотри, с выходит с пыров Да, надо, надо подлечить его. А то он этот не особо хороший мужчина. Пицца недолго делает. Все, подъезжает, подъезжает. Вот, ты... ну, где он там? <смех> <смех> О, Господи. <смех> <смех> О, здорово. Ты на ютубе. Я сейчас спала. Это было бы смешно. А там было место? Что это такое? Бери конфет. Нет, стой, не тут, попробуй. А, а что такое? Давай, давай, что побольше? это такое? Ну да, да, да, я пыхал, ты ты ты не давайте, смотри, тоже хочешь? Ты давай. Выбирай, это? какую конфету хочешь. В смысле? Ну, выдери. Эту. Ну, вы. А что а а они рыжие какие-то? Ну, потому что это а беленькая, это. А ты с или это? Ладно, давай. Давай, раз. Нет, давай, раз, два, три. А еще нужно ее жевать? Да, жуй, жуй. Мам, меня сладкое попалось. Сладкое? Да. Мне кислое. А мне вкусно. Там может блевота попасться. Блевота? Я надеюсь, это не вкусно. Не, блевоты. Нет, не, оно мне вкусное попалось. Тебе, что, что тебе попалось? Что? Что? бля а страшно, не делай этого. Просто скажи, что попалось. Я не знаю, что это. Сильно Ветер, дух. Соситесь. Ну, блядь. Давай попробуем свою. Нормально. Нет, это попкорн. Ты так вонял, блядь. Да. Не, поначалу, как будто ты знаешь этот. Говорит, я больше их не буду есть. Эту пробуем. Если это практически молоко пять, это. А мне страшно на самом деле разжевывать, а а она не упковала, дурак, это дураку, бля! Что это? Бля! Тут зарыва! Забывалось. Что-то как-то... Я еще не распустил, мне страшно. Она тоже сладкая. Не было сладко, не вкусно. Блядь, не бойте, она не вкусная была. Я думал, я здоров я не думал, что я сдохнул. Слушай, они такие вкусные. Но это до поры до времени. Чипку мы какие-то сухи. Ты что ты не вернулся. Можно? Я себе, блядь, из-за этого и приехал. да Я не знаю, что у меня сосыралось. Она зеленая, и у страшно. Знаешь, что там? Это или сопли, или еще куда-то. Блядь, Как же оно? Как же Я сейчас бливану, знаешь, какой вкус. Старого комода. Знаешь, такой запах от этого. ветер вечер звонит. <свист> <Ё -ка. свист> <её>. <свист> <свист> лицо. он такой. <свист> Я не знаю, у меня опять вкусные попалось. Слышь, да что у тебя за манек? да вот сюда идите да, хуй. Бля, Я... вы зари, у меня опять вкусные попалось. Я... Я больше... <свист> как она Бля, еще блевану. Это как будто я старый комод. Я уже не блеванул в ТЦ, когда это тухую рыбу съел. Я чуть старый комод не съел сейчас. Блять. Мне страшно, понимаешь? Это, ну, с каждым разом чисто просто, ну, страшнее и страшнее. Блять, мне, мне страшно. У нас блядь, проблемы, даня. Блять, здесь проблемы. Опять. Прокишим молоко в голосе. Нет, влез да, влез у меня влез опять вкусное попалось. Я тебе базарю, у меня опять вкусное попалось. Сука, четвертый раз подряд. Бля, только не плюй, только не на камеру. Так, беленькая, беленькая пошла. Тут такой белый Это не чисто белое. Только... Я тебя сейчас убью. О, наконец-то! Я прочувствовал это. Я не понимаю, что это за хуйня, но это противно. Ужасно противно, да? Распробуй вкус. Блять, и теперь вкусное стало. Я не, я не понимаю. <свист> Короче, возможно, это со вкусом пердежа, вкус. <свист> <свист> что, что, что, что? Поли, я еще не понял. Ну, пердеж. Нет, по-моему, ну-ка. Ну, него это кофе. Да что ты за. У меня Ужас! Ужас! Это просто, ну, а у меня блевота, говорит. Ну, типа, дай бог. побольше. Если я начну блевать, буду камеру. Понял. Снимать дальше. А Бракиша Маканалин самый противный. Ну, что там? не знаю. По-моему, опять вкусное. Нет! Нет? Что за... А, блядь, вот Блять. Блядь! Как оно? Нет, это ни хера не вкусное. Парати на хуета, знаешь, она у меня еще осталась, блядь, на зубах. Ты кушай, кушай. Блядь. Как оно? Да нет, зачем ты друзей пранкуешь? Ты кушай, кушай, не бойся. Смешно. Ну я тоже жую вообще уже похуй. Нигера-то не страшно, я отмираю. Блядь, это был эффект дожовьете, туча мне это снилось. Делись, делись мыслими, что это было? Я не знаю, я по вкусу я не протяжил, но это было настолько противно. Бля, ну сих пор противно. Ой, кто здесь пробовал эти конфеты? Бенд, Бин, Бенд Бу бля. Просто мой английский вот эти, А у меня зеркалка стоит. Бин Бузел. Короче, только не тушь на меня, пожалуйста. А что ты съел, я тоже не знаю. Ковна Гов... в Давай еще. дай это дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай я дай дай дай дай дай дай дай Нет, нет, нет, Ну что? Ладно. Давай. Я поддержу, я поддержу тебя. <свист> и, <свист> я... <свист> Жест, ну что то нежно. Я, я поддержу тебя, я буду смеяться без Осталась одна? Последняя. <свист> ну я не знаю. <свист> Вроде так. Да. Вроде ему с чем-то поп поп попалось, и камера не успел включить, но он тут чуть тебе снег не растопил своей бреватый. Давай. А, блин, мне страшно, то, что это будет рыба, я на самом деле так боюсь этого, но это скорее всего она и будет Давай Ну, ты да пошел, давай Самая противное это реальная рыба Ну? Я не знаю <связь> <связь> Хуйня какая Ну <-то. связь> что, заебиться Лакрица, такая же хуйня, как и Леша, да? Она не очень вкусная. Бля, она не слишком слашь. Что такое? Что лакрица? Я серьезно такой. Со вкусом лакрица. Дети. Ну тебе что? Да, нужно сходить до меня взять контейнер, пойти добавить. Короче, ребят, я думаю, что на этом прекрасном моменте мы сегодняшний влог и закончим. Да? Да, пацаны. Все, давайте счастливо.